Месяц. А? Да, я не сплю. А, ты знаешь что-то про новое задание? Нет. О чем говорим? Мы просто размышляем над тем, каково будет наше новое задание. Давайте у рыбки нас спросим. Откуда ему знать-то? А где он, кстати? Ну что ж, обжекты, я для вас приготовил первое задание. Надеюсь, вы справитесь. Тяните уже. Ну конечно, но для начала я вам нового обжекта. Ну что ж, дорогие яблоки и бомбы, встречайте, ведёрко с Эй, где я? Добро пожаловать в нашу команду. Ну, кстати, о командах. Вы должны разделиться на две... Группы и без всякой а хрени. А как же я? Вы его убили? Ну нет, конечно, просто превратил его в предмет. А, ну тогда разделяемся на команды. Скажите название ваших команд. Бандана. О, миллион долларов. Отлично, держите карту, она придет к вас к следующему заданию. И почему же нам так не везет? Так, у меня есть хорошие новости. Какие хорошие новости? У них самые крутые элитры. Очень похожие, кстати, на мои. У меня их, кстати, недавно разрывное доложил, надеюсь, вернёт. В этой карте я нашел анализатор андомной дичи. Из которой понятно, что у них сломались элитры. Хм, а как же мы доберемся до туда за столь короткое время? Я это тоже продумал. А? Я! Ты... Тебя не стал делать! А? Я не буду а стоп. Перед тем, как нас уничтожить, исполните желание. Хорошо, Но затем я вас уничтожу! Блок. И чего вы хотите? Да? Дай, дай, дай денег! дай, дай денег! Дай, дай, дай денег! дай дай дай дай, денег. дай, дай, дай, дай денег.